то есть по ходу Солнца астрология берет за основу базовые утверждения, что точки равнов... равноденствия и точки солнцестояний разделяют зодиак на четыре сектора. Каждая из этих точек является началом очередного времени года в природе, а также определяет начало проявления каждой из четырех стихий. Точка осеннего равноденствия в этом году 22 сентября в 22-21 по киевскому времени соответствует началу осени и принято по аналогии в астрологии как начало знака зодиака весы. Астрономически данный день считается началом осени, когда происходит переход, перестройка с летнего ритма на зимний. Опадает листва, желтеет трава, воздух становится прозрачней. уже неустойчива погода, тепло сменяется первыми холодами, порывы ветра приносят более холодные и затяжные дожди активность постепенно переходит в другое качество более проявлены интеллектуальные ментальные и мыслительные процессы ведь знак весы это кардинальный воздух начинается учебный год люди после отпусков включаются в работу активизируются социальные взаимоотношения Солнце при этом пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. День становится равен ночи с небольшим расхождением. Поскольку у древних славян языческий год состоял из двух циклов, весенне-летнего и осенне-зимнего, то отсчет года отмечался в соответствии с началом и окончанием, то есть начало Полевых работ – это день весеннего равноденствия, и окончание полевых работ – осеннее равноденствие. Наши предки прощались с теплым сезоном и приветствовали зиму. По народным поверьям, какая погода будет в этот день, такая осень и ожидается как я уже ранее сказала 22 сентября в 22 по киевскому времени солнце пересекает кардинальную точку и входит в знак весы то есть наступает осеннее равноденствие это день силы с этого момента начинается астрономическая осень пора подводить итоги в этот день можно испытать состояния в которых достигается гармония между духом и телом меркурий в квадратуре с ретро плутоном может давать сомнения мрачные тревожные мысли люди чувствуют что что-то обязательно поменяется что произойдут кардинальные перемены в наиболее важных жизненных сферах от этого мозг усиленно работает порой сложно справляться с потоком мыслей информации обилием контактов и разговоров но именно активная социальная жизнь общение с другими людьми дает дополнительные возможности Мабон ⁇ неоязыческий праздник, один из ключевых временных точек колеса года века. Отмечается в день осеннего равноденствия. Символизирует вторую жатву и подведение итогов года. По традиции в Мабон воздают почести покойным женщинам семьи. Название Мабон произошло от имени Мабона Аб Мадрона, персонажа валийской мифологии он сын богини матери и уриена владыки подземного царства по народным поверьям в мобон колдуны делают себе новые посохи и вырезают руны из древесины вяза Данное обычаи как считается пришел от друидов Мабун традиционно связывается с заготовлением всех даров матери земли кельтские ведуны проводили ритуалы, которые гарантировали, что пищи хватит на всю зиму. На праздник выставлялись, а после съедались лучшие дары лета. Друиды также по традиции забирались на вершину горы, чтобы провести больше времени с летним солнцем. В народе в Мабон шли на природу, в лес, собирали семена и опавшие листья. Часть использовалась для украшения дома. Другие сохраняли на будущее. На Мабон едят плоды второго урожая, зерновые, фрукты и овощи. У древних кельтов считался фестивалем урожая и созревания яблок. Отголоски кельтских традиций сохранились во множестве европейских стран, где и по сей день в конце сентября, в начале октября проводятся праздники, связанные с окончанием сбора урожая. Осеннее равноденствие 22 сентября 2021 года, особенное по своей энергетике, оно наступает на следующий день после полнолуния. Видео есть на моем канале. Посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. Вселенная предоставляет нам всем шансы и возможности, чтобы изменить жизнь к лучшему. Поскольку осеннее равноденствие начинается вечером 22 сентября, то утро 23 сентября 23 стоит начать умывание росой еще перед рассветом это поможет сохранить и продлить молодость далее рекомендуется встретить рассвет выйти на улицу или балкон раскрыть окно и насладиться восходом солнца 23 сентября поприветствуйте новый день поблагодарите вселенную и мать землю за ее дары и как будто искупайтесь в лучах солнца и 22 -е. и особенно 23 сентября благоприятны для того чтобы избавиться от ненужного вредных привычек лишних килограммов токсичных людей вещей 22 и 23 сентября лучшие дни для проведения ритуала на улучшение здоровья исцеления любовь радость и богатый урожай отлично если вы самостоятельно изготовите рок изобилия и испечете пирог благополучия символизирующий достаток во всех сферах вашей жизни у древних славян встреча осени сопровождалась длительными народными гуляниями с традиционным приготовлением пирогов в день осеннего равноденствия разные народы мира отмечали праздники в первую очередь связанные со сбором урожая и подведением итогов сезонных полевых работ в день осеннего равноденствия 22 сентября 2021 года луна находится в Овне в гармоничном аспекте с ретро юпитером но в напряжении с ретро-плутоном. Венера в оппозиции с ретро-ураном. Очень активный потенциал дня. Для многих это день кардинальных перемен. Осознание чего-то очень важного. Происходит много спорных ситуаций, вызывающих тяжелые эмоциональные состояния. Однако, Вселенная дает шанс выйти из самой сложной ситуации. Призывает заняться преобразованием по самым волнующим жизненным сферам. Вдохновение и прилив энергии обеспечат быструю материализацию смелых идей и исполнение давно задуманных дел. Но только в том случае, если заранее подготовлен пакет документов и осталось только получить одобрение свыше. К 22 сентября постарайтесь сделать основную работу, особенно если вы зависите от других людей, связаны с ними финансовыми делами, партнерскими отношениями. Так как настроение у многих меняется все может перевернуться с ног на голову и наоборот все это может произойти просто в один миг из-за холодности отстраненности сложно удерживать партнерство многие хотят новых впечатлений что для устоявшихся отношений не очень хорошо в этот день лучше сосредоточиться на моменте здесь и сейчас не забегать планами в далекое будущее, строить отношения в настоящем и просчитывать возможные пути развития, тщательно обдумывая и взвешивая каждый вариант. Как известно, в момент осеннего равноденствия солнце входит в знак весы. Здесь имеет статус падения. На первый план выходит закулисная работа. Люди не особо стремятся продемонстрировать свои действия. Однако в этом есть и плюсы. Значительно уменьшается количество желающих утвердиться за чужой счет. Начинается хороший период для решения конфликтов и разногласий, потому что Солнце в весах любит гармонию и стремится достичь равновесия. Эгоистичные проявления людей в период, когда Солнце в весах минимальны, не проявлены. Повышается спокойствие, умиротворенность, уравновешенность. В этот период будет повышенное желание заниматься собой, следить за своей физической формой, что положительно скажется в сферах красоты и здоровья. Профессии и представители сфер, которые отвечают за эстетическую красоту, будут востребованы как никогда. Это стилисты, парикмахеры, фитнес-тренера, диетологи, работники дизайна, искусства, ресторанные деятели и другие люди, занятые в сферах творчества и индустрии красоты. В течение ближайшего месяца после осеннего равноденствия Солнце построит гармоничные аспекты с ретро Сатурном и ретро Юпитером. Это время хорошо использовать для проведения важных переговоров, решения сложных финансовых и юридических вопросов, разбора административных и хозяйственных проблем.